Добрый вечер, я Ильдень. Я в первую очередь хочу поблагодарить организаторов и спонсоров за возможность принять участие в этой замечательной конференции. И, как вы уже отметили, мне бы очень хотелось поговорить о, о выборе оптимального лечения для пациенток с метастатическим раком груди, э, гормон-рецептор положительных и R2 отрицательных. Мы знаем, и в общем, как бы я не открою ничего нового, сообщив, что, к сожалению, в настоящее время рак молочной железы продолжает быть наиболее, частой, наиболее частым злокачественным заболеванием, диагностируемым у женщин. К счастью, благодаря маммографии большинство пациентов диагностируется в ранней стадии болезни, но, к сожалению, несмотря на все Наиболее современные методы НЭЛ или терапии 25-30% пациентов диагностированы с ранней формы груди все же разобьют в процессе метастатический рак. И от 3 до 20% пациентов диагностируются с метастатическим раком в момент презентации. Наиболее частой формой рака молочной железы является гормон рецептор положительная и R2 отрицательная форма, которая составляет практически 75% всех злокачественных опухолей молочной железы. И вопрос, который мне хотелось сегодня обсудить, и поделиться своими впечатлениями и мыслями – это каково же все-таки оптимальная первая линия лечения для тех пациентов, у которых возникает метастатический гормон-рецептор положительный рто отрицательный рак молочной железы. Всем известная и общепринятая рекомендация, что эндокрин, э, гормональная терапия является предпочтительной опцией лечения Большинство пациенток с метастатическим э, гормон-рецептор-положительным отрицательным раком молочной железы исключение составляют те немногочисленные случаи, когда пациентка демонстрирует э, развитие висцерального кризиса. Что же такое висцеральный кризис? Как правило, это состояние жизнеугрожающее, которое проявляется с симптомами нарастающего недостаточности вовлеченных органов. Это может быть дыхательная недостаточность или выраженное нарушение функции и печени. С моей точки зрения, это довольно обтекаемое такое определение, и каждый из нас должен с осторожностью его интерпретировать. Мне кажется, что в данной ситуации, в общем, как бы не наличие симптомов, а скорее скорость их нарастания определяет тактику выбора лечения. И рекомендация о выборе гормонального лечения, в общем, базируется на результатах многочисленных клинических исследований, в которых сравнивалась эффективность химиотерапии и гормонального лечения. И как вы видите по этим графикам, очевидно, что химиотерапия, безусловно, дает более высокий респонс, частоту ответа. Кроме того, этот ответ достигается в значительно в более короткие сроки, которые составляют 6-8 недель по сравнению с 12-14 неделями с гормональным лечением. Однако, если мы посмотрим, в принципе, на результат, влияет ли этот повышенный респонс на, значительно на улучшение общей продолжительности жизни, к сожалению, мы этого не видим. Базисными препаратами, которые мы использовали до недавнего времени в лечении метастатической болезни, это были главным образом ингибитор ароматаз, который, к сожалению, в общем... С этой формой лечения мы достигали порядка 25-30% респонс и при этом продолжительность до прогрессирования была тоже относительно короткая. И было очевидно, что это лечение требует улучшения. И такой способ был найден. Новая группа препаратов, которая носит название ингибиторы циклиновых киназ 4 и 6, продемонстрировали выраженную эффективность комбинации с гормональным лечением. Я представлю только несколько из этих клинических исследований. Первое, на котором я хотела бы остановиться, называется «Монолиза-2». В этом клиническом исследовании Фаза, фаза 3 – постмонапаузальные женщины с метастатическим раком молочной железы, которые не получили никакого предварительного лечения для метастатической болезни, были разделены на две группы и получили, соответственно, гормональное лечения с или без дополнения рибоциклина. И результат произошел все наши ожидания – с моей точки зрения, очень важным фактом было то, что первичный ответ, то есть первичный ответ на терапию был продемонстрирован в течение 8 недель, что в общем, в принципе, учитывая наши ожидания 12-16 дней на гормональное лечение, в значительной степени улучшил вероятность того, что даже пациентки с вицеральной болезнью в очень, скорый, э, в очень короткий период времени достигнут ответа, их состояние улучшится. Причем, если мы посмотрим на все подгруппы пациентов, которые были включены в это э, клиническое исследование, то, в принципе, результат достигнутый был одинаков для всех подгрупп, определенных в этом исследовании. еще э, клиническо, одно клиническое исследование называется MONARCH 3 очень похожий дизайн, очень похожая подгруппа пациентов. Но в этой ситуации э, ингибитор «Ароматаз» были даны в сочетании с другим ингибитором циклин-зависимых э, циклин 4 — «Абемоциклин». И что хочется отметить опять мы видим, что кривые расходятся довольно быстро, что говорит о том, что первичный ответ вновь был продемонстрирован в очень короткие строки, которые составлял 8 недель. И вновь, как и в предыдущем исследовании, все подгруппы пациентов, независимость зависимости от наличия висцеральных или только костных метастазов, вновь диагностированная болезнь или болезнь, возникшая по окончании гормонального лечения — все пациентки продемонстрировали значительное улучшение и удлинение интервала до прогрессирования болезни. Более того, как я говорила, у очень многих онкологов до недавнего времени, я уверена, в ситуациях, когда пациентка была диагностирована с метастатической болезнью и висцеральными метастазами, по-прежнему было желание дать химиотерапию, чтобы достичь максимального эффекта. Но, как мы можем увидеть, и пациентки с висцеральными метастазами, в частности, метастазами, увлекающие печень, в принципе, продемонстрировали очень быстрый клинический ответ и значительное улучшение времени до прогрессирования по сравнению с группой пациентов, которые получили только гормональное лечение. То есть комбинация ингибиторов циклин, циклинзависимых кино с гормональным лечением – в принципе, в значительной степени улучшают прогноз лечения этих пациентов. Еще один очень интересное исследование – это называется «Монарк-2», в котором обемоциклип уже был дан в комбинации с другим гормональным препаратом, который называется «Пульвестран». И эта группа пациентов изначально была группа пациентов с э, худшим прогнозом. Почему? Потому что большая часть этих пациентов, вы видите, более 70% были пациентки, которые спрогрессировали на гормональном лечении. То есть это подгрупп, подгруппа, которая называется гормонорезистентная. И кроме того, более 50% пациентов – в этой группе, были диагностированы с метастазами. И опять мы можем видеть, что несмотря на то, что это была группа пациенток с более высоким риском прогрессирования, комбинация адемоциклиба с пубистаном, безусловно, улучшила результат гормонального лечения со значительным снижением риска прогрессирования пациенток даже с вицеральными метастазами. А кроме того, с моей точки зрения, очень важный фактор оценки эффективности лечения. Мы всегда спрашиваем, а что будет после того, как болезнь прогрессирует на выбранном лечении. Так вот по этому графику мы можем увидеть, что те пациентки, которые получили обемоциклид в комбинации с волестроном и прогрессировали, по-прежнему их прогноз оставался лучше. И в то время, когда они достигали стадии необходимости назначения химиотерапии, этот период был значительно более долгий по сравнению с теми пациентками, которые получили гормональное лечение. На этом графике мы можем видеть как бы заключительные результаты, демонстрирующие клинический ответ, респонс пациенток, получивших комбинацию гормонального лечения с ингибиторами CDK4-6. И теперь мы можем с уверенностью сказать, что в принципе вопрос химиотерапии, как начальная начально или первой линии лечения пациенток с гормон-рецептор положительным РТ-отрицательным раком в груди. Этот вопрос, в принципе, должен быть закрыт, потому что, с одной стороны, мы получили альтернативное лечение практически с более высоким клиническим ответом, с тем же периодом достижения первичного клинического ответа и, безусловно, со значительно меньшим и, и предпочтительнейшим... Профиль побочных эффектов. То есть мы повышаем эффективность лечения, снижаем его токсичность и таким образом достигаем значительно более качественного э, лечения и качества жизни наших пациенток. Теперь давайте немного вернемся к истории и посмотрим. Три клинических исследования, все клинические исследования очень похожего дизайна, исследовали эффективность э, сочетании комбинации ингибиторов сидики-4 и 6 с ингибиторами ароматаз и все независимо друг от друга продемонстрировали значительное удлинение периода до прогрессирования болезни. Давайте посмотрим на другие исследования. Те же самые ингибиторы сидики-4 и 6 КИНАС в сочетании с фульбестраном для Группы пациенток с значительно худшим прогнозом, потому что в этих исследованиях приняли участие пациентки с гормонорезистентными болезнями, продемонстрирование улучшения общей продолжительности жизни, overall survival. И тут возникает клиническая дилемма и, с моей точки зрения, довольно логический вопрос. Существует ли оптимальная комбинация CDK-4,6 ингибиторов и следует ли их комбинировать с ингибиторами Aromatase или фульвистраном? И последующий вопрос. Если после прогрессирования в комбинации с фульвистраном мы достигаем улучшения общей продолжительности жизни, улучшения overall survival, неужели все... Если необходимость всем пациентам с диагнозом метастатического рака молочной железы аммонорецептора положительного рта негативного давать cdk 4 6 ингибиторы как первую линию лечения? Давайте вместе подумаем и решим. Довольно интересное клиническое исследование, которое называется Perciful Trial, в принципе, исследовала, сравнивала эффективность комбинации пальбоциклиба пальбо с пульбистраном или с ингибитором литразолом. Э, первичной оценкой э, должно было быть время до прогрессирования, вторичными э, – общая продолжительность жизни и клинический ответ. И как вы можете видеть по этим графикам, никакой разницы. Между этими двумя комбинациями не наблюдалось ни в одном из параметров оценки эффективности. Время, для боли... Время до прогрессирования болезни было идентично между двумя подгруппами. И overall response rate, то есть качество и клинического ответа, было практически идентично. И clinical benefit response, то есть... Общий клинический ответ тоже был идентичен между двумя комбинациями. Таким образом, мы получили ответ, что нет никакой разницы, с каким из видов гормонального лечения мы комбинируем ингибиторы CDK4 и 6. Теперь давайте посмотрим и обсудим результаты Абдеки и Последние результаты, которые мы получили из э, нескольких клинических исследований. Первое, которое мне хотелось бы обсудить, это э, клиническое исследование, называющееся монолиза 7. Что было не, необычно в, в этом исследовании, что в принципе было при, принято решение, что только пре- или переменопаузальные пациентки с диагнозом метастатического рака, которые не получали никакого гормонального лечения до, до включения в это исследование, э, будут включены в этот бета-клиническое исследование и, соответственно, получат рибоциклип в сочетании с гормональным лечением или гормональное лечение как единичная форма лечения. И как мы можем видеть, в принципе, большинство пациенток были пациентки молодые, в хорошем перформанс-статусе, и результат впервые, нужно сказать, за последние много лет мы увидели, что было достигнуто значительное улучшение уровня survival, практически с 30% снижением риска смерти от метастатической болезни. И это был один из первых признаков того, что комбинация ингибиторов CDK4 и 6 с гормональным лечением действительно улучшает не только время до прогрессирования, но и общую продолжительность жизни пациентов с метастатической болезнью. Последние результаты были еще более впечатляющие. На встрече ESMA на конгрессе Эсма Брест, мы увидели, что женщины младше и старше 40 лет в двух подгруппах было продемонстрировано значительное улучшение общей продолжительности жизни, которое было и статистически, и клинически значимо. И последнее, что мне хотелось еще обсудить, это результаты э, клинического исследования, которые были вот, э, представлены недавно. Э, Рибоцикли продемонстрировал э, улучшение, э, продемонстрировал значительное улучшение в общей продолжительности жизни э, в сочетании с гормональным лечением. И опять-таки это был литрозор. И что самое интересное... С течением времени, чем дольше было наблюдение за этой подгруппой пациенток, разница, то есть Absolute benefit абсолютное преимущество комбинации либо циклиба с ароматами и становилось все более значительным. То есть через 4 года дельта абсолютная разница составляла чуть меньше 6%. После 5 лет это уже было более 8,5%. А после 6 лет наблюдения это уже было более 12% разницы. И что еще важно? Опять-таки. И этот результат повторяется от клинического исследования к клиническому исследованию. Пациентки, которые получают гормональное лечение в сочетании с ингибиторами циклинзависимых зависимых киназ, доходят до стадии назначения химиотерапии значительно позже, чем пациентки, которые не получают ингибиторы CDK4-6-зависимых киназ. И... Что еще важно, что вне зависимости от того, что период наблюдения был значительно более продолжительным, никаких новых сигналов, о а каких-то необычных побочных эффектов обнаружено не было. Мы вновь получили информацию о том, что никакой кумулятивной токсичности в использовании CDK4-6 ингибиторов не наблюдается. Вновь. Наиболее частым побочным эффектом была нитропиния, которая развивается практически в более чем 60% случаев. Опять нитропиния значительно отличается от той нитропинии, которую мы видим на фоне химиотерапии. Она не сопровождается, и побочными, и не сопровождается повышенным риском возникновения каких-либо инфекций. И кроме того, как мы видим, э не было никаких... Выраженных сейчас, период COVID-19, мы все очень внимательно наблюдаем за теми препаратами, при которых повышен риск возникновения интерсоциального повреждения легких. В этой ситуации этого не было, и это очень важно отметить. НССН-Гайдлэнс безоговорочно Комбинация антигормонального лечения, неважно, не ингибиторы ароматаз или фубистран в сочетании с ингибитором СДК-4 и 6 киназ является лечением выбора для большинства пациентов с метастатическим раком груди, армонорецептор положительным РТО. Отрицательный. И можно было бы сказать, что в принципе вопрос да или нет, первая линия может быть закрыт. Очевидно, что большинство пациентов должны получить э, комбинированное лечение как первую линию. Но думаю, что в общем как бы эта закрытость вопроса продлится недолго. И сейчас я вам скажу почему. Потому что я была, как и все онкологи, рада наконец-то услышать и получить э, узнать о результатах клинического исследования, которое называется MONARCH e Это один из нескольких клинических исследований, проверяющих эффективность сидики э, 4 6 ингибиторов в аджевом сетине. e э, исследовал эффективность комбинации гормо стандартного гормонального лечения и АБМ-циклибов под группой пациентов, которые находятся в повышенном риске Рецидива, и результаты были опубликованы, апдейты призвались, были опубликованы чуть больше месяца назад, и было продемонстрировано значительное снижение, более 37% снижения риска рецидива инвазив, э, инвазивной болезни у пациентов, получивших комбинацию абимоциклиба с э, гормональным лечением. Я очень горда. Мы тоже были частью этого обследования. 10 наших пациентов вошли в э, клиническое э, в этой исследовании Монарк-И, из которых, к сожалению, только три попали в группу Адемоциклиба. И, в общем, в принципе, основываясь на результатах этого клинического исследования, FDA э, разрешил, записал э, комбинацию Адемоциклиба с эндокринной терапией как новый стандарт of care для пациентов с ранними стадиями, э, гормон положительного рто-отрицательного рака груди, который находится в высоком риске рецидива, и у которых индекс КСС, 67 выше 20, и я была рада узнать, что Российская Федерация была первым государством, которое разрешило эту комбинацию к использованию в стране, назначения для пациентов, которые отвечают всем этим критериям. И я хочу вам сказать большое спасибо за внимание, поскольку мы с вами встречаемся относительно редко, использовать этот момент и поздравить всех вас с наступающим Новым годом и пожелать всем вам здоровья, здоровья и здоровья. Спасибо большое. Спасибо да. большое, глубоко, глубоко уважаемый профессор. И мы хотим предоставить слово к комментарию другому глубоко уважаемому профессору, член корреспондента Владимиру Федоровичу Семиглазову. Пожалуйста. Да, спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Ну, надо сказать, что всегда, вот сегодня наши сообщение касается основном четвертой стадии рака молочной железы, метастатическим раком. И естественно, что, когда исследуется новый вид лечения, адюантное лечение сначала оценивается четвертой стадия. И вот Маргарита показала вот это исследование, монархия, адюантное использование ингибиторов циклинозависимых кинокс. Но надо сказать, что было четыре исследования. И только в монархии результат оказался позитивным, то есть действительно э, лучший, там показатель выживаемости, правда, тут более высокий риск. А вот исследование Палас, Алба Пенелопа, немецкое исследование на Тале, в котором мы участвуем, ну там таких пока отличий нет. Да, и, в общем-то, как бы удивляться не приходится. Следующий слайд. Я не, не доклад делал, просто комментарий. Как, как знал, что вот именно об этом будут говорить? Так вот, только что прошла конференция «Сангайен» в марте месяце, где вот мы участвуем. И вот что вызывает как бы вопросы. 50% экспертов считают, что вот низкая экспрессия от 1 до 10 тоже следует относить гормонозависимым. Половина экспертов, конечно, вызвала удивление. Самое главное, почему я только за удивление, да потому что в таких крупных исследованиях эффективности гормонотерапии при вот такой относительно низкой экспрессии, в общем-то, и не было. И их было очень мало. Вот. И надо сказать, что АСКО и американская коллегия патологов еще в 2010 году выдвинули вот эту концепцию, что вот от 1 до 10 Рецепт рецепта тоже он позитивный. Но ну, там низко позитивно, но все-таки. А в 20 уже 2020 году эта же конференция и АСКО снова поднялась. Ну и теперь как бы вроде бы и Санга. Ну а что тут удивляться, что вот в четырех исследованиях ингибитоципин зависимых кинец, в четырех, в общем-то, результаты негативные потому что по-разному определяли и разные, вот, так сказать, уровни экспрессии. Вот следующий слайд. И следующий слайд. Вот только что вышла большая... Нет, ну не, не сразу же. Вернитесь к следующему. Да, значит, большое исследование в Баварии, в Германии. 60 с лишним тысяч пациентов. 38 тысяч из них вот как бы оценивали значение э, экспрессии от 1 до 10, и от 10 и выше. То есть явно позитивные и относительные. И что оказалось? Следующий слайд, он вот, вот же и будет и последний. Так оказалось, что вот при экспрессии а, от 1 до 10 и сравнение группы с трижды негативным раком, Triple negative disease, результаты одинаково плохие. число рецидивов заболевания такой же. И только вот при экспрессии более 10% зеленой линии, вот там действительно, ну, к чему бы и привыкли, и это понимаем. То есть все таки вот до сих пор, даже на таких высоких уровнях, существует очень противоречивое отношение вот вот этого очень простого теста. И я думаю, что это было связано с тем, что многие из... Рекомендовавших ожидали, что появляются препараты преодолевающие резистента, в частности, ингибитории циклинзависимых киноз, где вот этот признак либо не сказывается. Он рассказался. По трех исследованиях, пока не получен. Это удивительно. Но сейчас проводится несколько исследований неодевантного терапии, гормонотерапии при плюс через два негативных опухоля. Мы, кстати, тоже занимались Петром Владимировичем, вот проводим исследования. И мы начинали, и провели еще и раньше исследования. И мне вот это как раз очень важно, что блестящий доклад Маргариты, он, в общем, так четко, явно осветил ситуацию четвертой стадии, метастатической но такой переход автоматом, что вот все, что до в четвертой стадии, будет работать по диванте, это не всегда, потому что вот есть некоторые и другие признаки, которые определяют. Спасибо.